Я грешник, это однозначно. Люблю я, женщину вино, люблю в захлеб, по-русски смачно. Я Дон Жуан и все равно. Вином и музыкой согрет. Ласкает голос уши женщину. В душе рождается гуплет, светая звук прекрасной песней, Цинтины нижнего белья, духов, какевство, пау, шарма. Простите же мне, друзья, но это, видно, точно карма. И если можно пожелать, как среди свой конец, и с кем желаю женщиной кровать, и никаких других проблем. И пусть последний самый стих над гробным ну, ну, словом рюсать о женщинах, любви, вине, как об этом я сгорел огне.